пожить в лесу построю укрытие добуду пищу а я буду отдыхать внимание туристы ее поглотила магия эквестрии что мы будем делать то что делаем всегда всех спасем девочки из эквестрии легенды вечно зеленого леса на канале карусель а -а -а!